Иногда снимайте и очищайте Видишь? Так тут по нерусски написано Я понимаю смотри. О, Вот это жесть Пылесос Стал он плохо работать Как будто видит препятствие Едет обратно Вот он разобран разобранном виде Тут датчики запылились Сейчас поправим, будем почистить их И посмотрим что получится Короче запылили датчики как его правильно разобрать, не надо все болты откручивать, откручиваем только два я как понимаю вот этот и вот этот, да? да ну откручивать нет или как? Не, ну вот, вот эти вот два болта, да. они как бы помечены, грубо говоря, этой херней, они держат морду, которая... блять, пинцет забрал вот такой там кирпешный. Вот, вот, вот это вот морду они держит, и морду это надо снять. Да, потому что там попадает пыль, постоянно ну, не то, что да постоянно, и, но. И засоряет датчики. Не только датчики. О, ну, да. А вот это самостоятельно засоряется. Да, и мы. Ты ее, по тоже снимала уже. Ну да. Так можно снимать, просто пока что.. Сейчас нет снять нечего. Я уже все Нет, нет не есть чего. Не, это не надо, это уже сниму. Вот это. это, это, это, это а я ее уже закрутил. А, ну вот все, вот, вот тут главное снять вот эти два болта и, они... и бампер, он сам отойдет. Да, они помечены, что они вот здесь вот. Вот. Вот. Вот. Вот. вот Запылились Ладно Что они не просто эти самые. Ну разработчики показали, что вот именно вот здесь можно снимать спокойно и чистить. Да, да, вот это вот, это для бампера Вот и вот, да, бампер держится на двух полтах саморезах, как это называется-то Болтик Собственно их снимаем, чистим датчики и работаем дальше Да, и периодически вот здесь вот снимаем пыль Ну вот. они по, по периметру, по-моему да, Ой, вот, вот три штуки, еще. или четыре. четыре Раз, два, три, четыре, и все. И пылесос в рабочем состоянии Сейчас, кстати, покажем Недавно После пылесосения Был почищен Контейнер И контейнер опять заполнился Смотри, видал, сколько у тебя пыли Вот так ну, вот он, что, он Просто так, что ремонтировался Да, а сейчас Пусть отрабатывает Ездит он, несмотря на маленький Аккумулятор Три часа я прям как буклей. Он так руки вот делает. Пылесос. Стал он плохо работать. Как будто видит препятствие. Едет обратно. Вот он разобран разобранном виде. Тут датчики запылились. Сейчас будем почистить их и посмотрим, что получится. Будет он ездить или нет. Куда ушел? Сейчас за наверное, пошел. Он, короче, едет. Может, на 1,20 проедет. Дергается, как будто препятствие видел, и обратно едет. Вот это телефон, пылесос отцовский. Ну, говорят, что здесь пыли было много больше. Сейчас, один пылесос будет чистить другой пылесос. Ты давно был на, на развалинах? Последний раз, Там осиное гнездо. На развалины Вот ну, не фотку прослал, только я думал, что ты где-то отнесу Нет, да? это на развалины И мы спускаемся как-то с Димой с крыши И смотрим, как всегда, на это гнездо Я говорю, ты потише говори, они шумба не любят И тут осы на меня налетели Давай меня кусать Я туда выбежал, а Дима на крышу забрался Боязно было Это там, где его на крышу забрался Да, боязно ему было, но его тоже покусали У меня в голову, у меня голова на следующий день еще болела Голову, спину, ногу, подмышку. Херай что там вообще реально туча вылезло? Не, ну то штуки три, наверное. Они не все вылезли. Самые, наверное... А, от... че, а что вы там, от штук трюк, вы могли их, кто там, не знаю, хоть рукой вот так... Нет, рукой я отмахивался, так они могут остальные вылезти, поэтому я быстрее старался убежать от этого. А он с другой стороны полез, там где дверь, но все равно его тоже укусило. А его чай собирался бы той неделе. А так -то их надо без ты живут, что они мешают? Там... Ну, мешают, собственно говоря. Их не трогай. А, а в лесу я иван-чай собирал, там столько пчел, вообще немерено было. То ли пасека рядом, то ли диких много. Чего немерено было? Пчел. Ну, пчёл, они, можно ну, сказать, полезные. Мёд делают, ещё что-то опыляют. А осы, я не знаю там. Какие-то бесполезные. Так. Ну, поехали. О! Так что даже пылесос надо иногда пылесосить. у меня уже больше тысячи подписчиков чудо техники Как я вычистил вычистил не пыли было реально больше не знаю что это на наверно поздувалось а вон смотри здесь вот, на ножках на этих это тоже датчики ну, вот это вот эти самые контакты С чем они контакчатся понятно Ну, да? Заводовая? Ну как? стала ну, чище А, вот ещё Снимайте и очищайте Так тут по нерусски написано ага. ну, Я понимаю вот, Теперь смотри О, Вот это жесть! Ничего себе. А как она там Вот эта надпись. В русский что-то написано. Слегка засовываешь что-нибудь, типа ножниц, ножниц, пинцет. Спокойно тынц, вытащил. И при бампере, даже когда бампер на месте, тоже можно такой? Да, не зависит. Ага. Бампер, он для вот этих всех датчиков. Ну, все, сейчас будем прикладывать. Фонатика. Там да. тоже как раз 4. Ну, хватает он на Да, посмотрим. Сейчас сфокусирую, такой есть маленький аккумуляторик. Вот где-то лет около 10 кажется, не берут, короче, сути, котенка. одна держит, другая вторая. А, топором? Да, топором вижу, вообще. Это я видел. сам видел? Нет, я видел тоже обзоры. Я блин, это, это дети. Ну, вообще, одни бабу выпотрошили, изнасиловали. Друг, другой, блин, свою девчонку тоже убил с жестокостью. Ну куда ты Не, Ну, в нашем детстве, помню, тоже парни мучали животных. Не, ну, может, ну, что-то такое-то было, несомненно. Но я не знаю, что такое, чтобы взять, допустим. И... Это вот его. Топором разрубить, а голову потом отрезать. А голову зачем? Он же, он же мертвый был уже. Чего? А голову зачем потом отрезать? Он уже мертвый. Я не знаю, такие игры вишенги, ну больные какие-то. А мать-то их сука защищает. Типа ну, они же вот. Собирались ветеринарами стать. Ну, Оборозили, что ли? Ну, там ветеринары лягушек лежат, режут, режут. Ну не важно, лягушек не лягушек, они же, по-моему, не живых режут. Вроде как. Ну, честно говоря, насчет лягушек не знаю. Нет, я... это, Нет, это, я... это все равно, что эти наши будущие хирурги будут эксперименты проводить. В больницах пришли, да, в поликлинику. Кого-нибудь разрезали, типа, У Не, был случай такой. Тоже учащиеся медучилища, они, или мед. института они, короче, женщину беременную разрезали. Посмотреть, что там внутри. Ну, в смысле, живую? Да. Ну, это... это... было несколько лет назад. Может. Не, ну, это в плане, они, как его сказать-то... По собственному желанию и как издевательство, или это типа, блин, э как его? Эксперимент? Ну, ну это же, ну, так сказать, не от медицинского же училища они нет. пошли, там нет. А это вот они, именно значит, было там издевательство. Ну, так они же не вышли сухие из воды, я надеюсь. Ну, да, там нашли. Ну, так вот. А здесь тупо вот так вот делают маленькие дети. Их еще родители, сука, защищают вместо -за того, чтобы сделать как-то раз бурба. Потому что запуск. Погнал. Вот, смотри-ка. Вот. Во, нормально. Нет, а частично раньше так нет. не было Не, но он все равно Видишь, нормально он Хоть у тебя хоть, и на, хоть немножко Вот, а так сейчас как он сделал кресло так он делал на пустом месте Давай давай давай. В когда мы в раз запускали, он же там терро чуть-чуть нормально пробовал. Ну чуть-чуть Сейчас-то -чуть, больше, чем чуть-чуть. Ну? -чуть. За тобой пошел охотиться. Он тебя видит. Хотя тут утилизационные на ухисти, на велосипеде, слышишь? Да, я что-то слышу он сбор почти. надеюсь не ведут этот -то? налог на велосипед ну вот смотри четко ну, что, пускай полисочек